Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, сейчас будем изучать, что из себя представляет новый тяжелый танк, который отправляется у нас на супертест, ну и также балансные правки двух карт, линия Зигфрида и карты Эрленберг. Ну, так, на навскидку, если ТТХ этого нового танка посмотреть. Кстати, это премиум танк восьмого уровня китайский. ВЗ-114. Ну, я бы сказал, такой танк для мазохистов. Да? Сразу обращаем внимание. Смотрим. Удельная мощность 10,7. Максимальная скорость вперед 30 км в час. Этого достаточно, чтобы сразу отпало всякое желание приобретать данную машину. То есть, получается... С такой удельной мощностью Даже по прямой будет проблематично Полную скорость разогнать да? Ну, если только что по асфальту, там по хорошей какой-то дорожке А представьте, если где-то надо будет забраться В горку, при, к примеру Да, на какой-нибудь карте Ну, не знаю, там Тот же Химельсдор, при, К примеру, туда подняться наверх к замку Уйдет, наверное Уже когда поднимешься, там уже все разборки Конечно, закончатся Поэтому танк, наверное, будет больше такой страдальческий не знаю, что надо, чтобы захотелось этот танк купить Из достоинств здесь получается орудие и то с плюсом с минусом Из плюсов это хорошая точность 0,33 разброс И какой еще плюс-то? Ну неплохие фугасы 530 средний урон Бронепробитие 122 мм для фугасов это показатель весьма-весьма неплохой Базовые снаряды наносят в средне 360 урона, бронепробитие 208 голда, также, ну, те же 360, да, у нас базовые голда обычно наносят одинаковый урон у них, бронепробитие 270 единиц, ну и представьте, если на этом танке попадать, к примеру, куда-то к десяткам, ну, удовольствие будет то еще также ну, неплохое бронирование, и то это касается, в принципе, да, только лобовой проекции Ну, башня бронирована еще хорошо с бортов Во лбу 300 мм, с бортов 175 мм, с кормы 95 Тоже немного пробиваться будет, ну, не надо подставляться Хотя трудно будет, еще важно показатель, ну, тут, не ну, знаю, это вот есть Вот, скорость, скорость поворота ходовой, 21 градус в секунду Бронирование корпуса. Ну, может быть, если танки ниже уровня, можно будет потанковать. 125 миллиметров. Тут учитываем, что неплохие углы. Ну, с бортов, что с и сзади всего 60 миллиметров. Так что, да, ромбиком играть будет некомфортно. Не то, что некомфортно, скорее все равно тут даже под острым углом. Ну, может, что-то и будет отскакивать, конечно, никуда от этого не денешься в ВБР он и в Африке ВБР, но будет пробиваться, особенно если танки будут выше уровнем С большим показателем бронепробития То есть тут получается больше, ну, ромбиком, если ниже уровнем, с одноклассником Можно, конечно, попробовать там как-то по покрутиться, но лучше играть, получается, от башни Здесь, кстати, неплохие углы вертикальной наводки На минус 10 орудия опускается, то есть по большей части... Да, найти какой-то холмик, где мы спрятали свой корпус, у нас торчит башня, мы там как-то на танковом Но если на картинку посмотреть, да, вот тут такой большой лючок, который, наверное, будет пробиваться уже обычными базовыми снарядами Ну, тут, тут конечно, придется выцеливать, но все почему-то постоянно попадают Не знаю, вот я вот играешь, когда на тяжелых танках, вот эти лючки постоянно пробиваются что бы ты ни делал, да? Ну, надо там как-то стараться, когда видно, что противник замер, начинает выцеливать. Не надо, да, тоже стоять на месте. Надо ну, немного двигаться, хоть чтобы противнику осложнить вот этот момент, да, выстрела. А то, может, там рука дрогнет, а он все-таки промажет. Так, что еще здесь интересного ну, про этот танк посмотреть? Так, ну, калибр орудия я не сказал, 122 мм, урон озвучил, время перезарядки составляет 12 секунд, то есть тоже весьма показатель достаточно большой. Время сведения 3,6, то есть, да, при такой хорошей точности танк будет очень-очень и -очень долго сводиться То есть, вроде бы, по показателю меткости у нас такой более-менее снайпер Ну, наверное, для этого и есть то, что на позицию ехать далеко, поэтому будем, будем играть от базы Хорошая точность, долго сводимся То есть, надо заранее предугадывать, где будет противник Потому что, да, за такое время сведения противник может и, уже и отсветиться. Короче, ладно, смех смехом, ну, не знаю, для чего делается такой танк. Так, прочность, кстати, у танка будет составлять 1800 единиц. Вот, смотрю, какие цифры еще тут про танк, в принципе. Ну, в принципе, все основное я сказал. Кто хочет, да, может, на, на паузу поставить, я картинку попытаюсь видео вставить, там можно будет эти... ТТХ посмотреть, изучить. А вообще, да, разработчики здесь пишут, ВЗ-114 тяжелый танк с крепким лобовым бронированием, не выдающимся скоростными характеристиками, но это мягко говоря, но отличный для тяжелых танков, точ... танков точностью. Основная тактика сражаться с противником лоб в лоб, желательно с поддержкой союзников, которые не позволят мобильным танкам обойти вас или навязать маневренный бой. Хорошая финальная Точность открывает относительно редкую для тяжелых танков возможность уверенно вести бой на средних и дальних расстояниях. А, то есть день сидим в кустах и пытаемся там что-то настреливать. Так, такой, короче, скучный достаточно геймплей получается. Короче, смотрим теперь, что у нас тут по картам. Оставляем этот танк в покое. Линия Зигфрида. Здесь, кстати, ну в описании что меняется и приведены картинки. Найди отличия. Вот, первое, к примеру, на линии Зигфрида, это добавлена позиция с бункером для команды нижней базы, позволяющая контролировать поле и проезд в городе аналогично позиции верхней команды. Ну, тут на картинке, в принципе, искать ничего не надо. Прекрасно этот бункер просматривается. Он такой достаточно большой, то есть новое укрытие здесь придумали. Второе. Улучшен заезд в город для команды нижней базы, а также для атакующих в режиме штурм. Здесь, ну, получается, целый новый заезд в город сделали Так, достаточно такой большой, широкий, да, для более такого безопасного туда врывания в город, так сказать Так, третье изменение, это проезд вдоль руин сделан более комфортным Вот здесь уже, ну, если присмотреться, вот тут справа, где, получается, вот он у нас идет этот заборчик, да Здесь немножечко вот эти, ну, вот этот сломанный дом отодвинули в сторону То есть здесь теперь проще проехать будет так, еще одно изменение. Четвертое, Немного улучшена и расчищена позиция для обороны в городе команды нижней базы. Ну, это, кстати, место, где любят бодаться обычно тяжелые танки. Ну, по крайней мере, если я сюда попадаю на каком-нибудь 705-м, обычно стараюсь, ну, на, на нижней резкой обязательно, стараюсь ехать на эту позицию. Да, вот здесь так, с той стороны тяже, там, там с этой, и стоишь так, перестреливаешь себе методично. Ну, то есть позиция улучшена, что весьма хорошо. Так, пятое. Убрано несколько елок, позволяющих обстреливать команду нижней базы вне засвета. Тут, кстати, какие-то куцы, там две елочки, но тут тоже их хорошо видно. Вот эти елочки будут убраны. Как раз эти елочки, вот они, наверное, мешали не светить противников, это если брать предыдущую позицию. То есть тоже это место, в принципе, с этой позиции простреливалось, и теперь противнику там будет сложнее. Ну, не то, что сложнее, он просто будет светиться, тоже весьма, весьма хорошо. Так, ну по-моему, все... А, еще будет изменены точки э, спауна в режиме штурм, чтобы позволить штурмующей команде взять под контроль большую часть карты, чем раньше. Ну, тут тоже на картинке видно, да, то зеленых, то есть красные также и остались, где появлялись, там и будут. Ну, немножко, кстати, сдвинуты к центру, если, да, присмотреться, по крайней мере, место первого респауна а у зеленых... Здесь на картинке, да. Ну, так вот за базу сдвинули и в одно место всех в кучу. То есть теперь красным будет проще, ну, на этой, да? Если картинки судить, да, зеленые, и красный. То есть, красным будет проще вот так с флангов как бы объезжать, занимать вот эти позиции. А зеленым, получается, надо занимать все точки в городе. Ну, может, тут на верхнем респе еще там можно успеть где-то на холмах там сосесть. Ну. В принципе, не особо тут прям сильно так меняется. Но на этой карте в, принципе, в режиме штурм бой так и проходил. И теперь смотрим вторую карту, Эрленберг. А, первая, убрана часть здания для увеличения связи с сторон. Здесь вот на картинке, ну, если присмотреться, в принципе, видно, да, большая часть здания. Здесь вот где идет как раз граница базы, будет здесь убрана. Второе изменение. Заменена модель дома для минимизации дальних прострелов при переправке через реку. Ну и здесь просто модель дома, она как бы, да, то есть здесь был такой маленькая хибарка одноэтажная, будет теперь дом побольше двухэтажный. То есть теперь будет проще здесь проехать, и вот чтобы оттуда, да, вот смельница, особенно, вот здесь вдалеке, где видно, там, так сказать, СТ-шки, любят занимать позиции. У них теперь сюда, получается, ну, прострел, если и будет, то будет такое небольшое окно. То есть там еще надо успеть среагировать. То есть теперь проще будет здесь проскочить, проехать, не получив никакой урон. Третье изменение повышен, комфорт позиции. Вот здесь на картинке надо еще <с> разобраться, где здесь какой комфорт повышен. Ну, не знаю, ну вот, по-моему, тут насыпь немного отличается. Вот здесь, ну, в общем, сами судите, картинки вставлю, где там что. Тут получается много картинок, где будет улучшено. Ну как много, раз, два. Ну тут вот на второй видно, что добавили такую насыпь из камушков, чтобы корпус там получается свой прятать, играть от башни. Как раз для танков, которые хорошее бронирование в албу башни. Ну в основном для ТТшек. Ну как раз на этой карте вот в этом проезде между зданиями в основном тяжелые танки и бодаются. То есть это для верхнего респа, я так понял, картинка здесь, если э, судить.